Друзья, всем привет! Сегодня у нас интересненькая работка. Одно из самых мощных паршов в Украине. Надо поколупаться с вот этим вот покрытием. Я его делал в прошлом году. И, ну, короче, решили переделать уже в другой цвет, в другое покрытие, чтобы такого больше не повторялось. Хотя покрытие само по себе довольно-таки качественное. Задача у нас сейчас все аккуратно снять до пластиков и посмотреть, как мы будем выполнять ремонт. Ёб твою мать, Влад, что ты делаешь? Тише. Ты сказал чистить. А что не так? Ты сказал чистить? Блять, руками, Влад, руками. Так я же руками, я не Дерасон. Пер... Ой, ёб твою мать. Ноготочком и не, ну ты сказал мне чистить, я чистил. Ну блин, не наждаком же, сука. Обычно, когда ты говоришь чистить, это значит чистить под ноль. Вот. А я ты видишь, что делаю? Короче, рученьками. Аккуратненько. Откуда на, я пока распаяю нет? эту хер. Вот, это ж чистенько, все ж нормасик. Предупреждать надо. Предупредим. Надо покрасить вот эту вот серебристую часть. Это указатель положения рычага. Я его расклеил. В на то, что буковки у меня уйдут на вставке черные, а оно болта. Это все идет штамп. Единственная мысль, которая меня посетила, она вообще как бы единственная. Как сделать красиво? Не просто там что-то иголкой потом налить туда, не пойми чего. А именно сделать, чтобы это было красиво. Это двойная покраска. Что это значит? Я сейчас подготовлю ее к открасу. Крашу все. Вообще не рассматриваю, что там есть углубление. Крашу все серебром лакирую. Оно высыхает. Потом э -э подкрашиваю черным. Чисто где буковки. База сохнет. Вытираю наждачком. У меня база с лака стирается. И остается только в углублениях продуваю все, вытираю липкой салфеткой и лачу еще раз не только таким макаром можно получить реально красивый внешний вид сейчас все повымываем, потому что это панель, на которую активно мойщики льют всякую гадость пытаются полировать поэтому мне нужно все почистить вычистить подготовим сейчас к открасу у нас вот тут не сложно, все же И пойдем Сейчас открасим эту штуку Пока готовится Панель снимается от резины Она должна у меня подсохнуть А то дело в том, что даже не краска Точнее не лак Это какая-то дрянь накатанная Потому что она вон Смывается Ну да Ладненько, не проблема, не беда либо лак такой говно, что он смывается. Ну, видно, пятнами идет. Что такое? Сейчас сделаем, будет красиво. Размещаем наш объект насилия. Какой манометр и какой пистолет, да? Это миллиметровый LPH80. Там у нас залить нужный нам пигмент. И погнали. Хорошо обсушиваем. Пусть сохнет. Так, посмотрим. Вроде все высохло. Это хорошо. Значит, берем и лачим. Лак 3 к 1 nipan Выбрал его из-за того, что у него классная сушка. Ну, для таких деталей. И не царапается. Пистолет все тот же. Дюза миллиметр. Он полуторослойный, поэтому поджидаем, пока подсохнет. Чуть-чуть. И вольнем сейчас еще один. Очень важно там все вот эти продуть. Поливаем. Мне нужен хороший толстый слой лака Чтобы можно было завтра Что-то потереть Красиво Все Так и оставляем после сушки красим черным по буквам подтираем и лакируем еще раз сейчас приступим сейчас начнем что у нас получается владюган. Исправился, подготовил пальчиками, нежными белорусскими ручками, <свят> ободрали пластик. Пластик интересный, он от растворителя постоянно катается, даже это обезжирки сольвентные, то есть он постоянно размокает. Аккуратно обезжирили сольвентом, хорошо повымывал все водой. Сейчас липкой салфеткой обтираю, готовим это все дело безобразие под э, грунтование мокрый по мокрому потому что тут если грунтовать ну во первых покрасить напрямую нельзя если грунтовать наполнителем задолбешься это все перетирать лучше я где-то видимые части а из видимых частей что? смотрим, сидит у нас водитель с этой стороны да? из видимых частей у нас вот эта консолька ну и та, с тому собой, от пассажира сторона то есть даже если что-то мне там придется подтереть это не беда, это не страшно это проще, да и красивее будет, нежели тереть наполнитель. Примотано, прикручено, все обдуто, вычищено по максимуму. Сейчас тут отвалим макариком и займемся той панелькой, которую я вчера покрасил. Там-то работы как бы немного. Дуну черным высохнет. Дуну черным высохнет, да залачить это все дело. Что мне тут не нравится? Что-то мне тут не нравится. Сейчас э, адгезионный грунт по пластику обязательно. Есть. У меня в банках ноунейм. No Но проверено. Это грунт без... Это грунт Ади. Это грунт без э -э, эффектных частиц. Они мне тут на не на, как говорится. И мне им как-то привычнее, приятнее работать. Сильно не заливаю. Реально боюсь, чтоб пластик этот дыбом не стал. Потому что он какой-то веселый интересный. Я его даже в прошлом году, когда резиной обваливал, он себя вел нестабильно. Есть. Дюза на пистолете 1.2. Я сейчас с этого же пистолета буду его макряком заваливать макряка тут будет ну как минимум два слоя может быть даже два с половиной до трех потому что разведем он будет по максимуму своей количество разбавителя у него чтобы он был жиденьким и удачно проникал протекал через дюзу 1 и два. есть чем удобный однокомпонентный грунт чик чик и не в минусе идем разводить наполнитель приступаем давлячок двоечка разбавлена по максимуму тоненько, без всяких там излишеств. То есть первый взглянец не буду делать. Мокрый напыл Чисто из-за того, что вот этот пластик, сука, хитрой. Грунт растянется, я за грунт как бы не переживаю. Я за себя волнуюсь. Самое трудное – это вот туда и надуть, чтобы не потекло, и так, чтобы глянец был. Сложнее всего будет на лаке. Так, грунт в толщине такой сохнет очень быстро. Уменьшаем. И теперь полностью вглянет. Потом оно подсохнет. И я еще гляну, может еще навалить, чтобы вдруг чего я мог тернуть его. Тернуть и не пробиться до пластика. Но в то же время не наливать надо лишнее, потому что вот эти механизмы, они открываются. То есть они шевелятся, движутся. Это значит, что лишние там 15 микрон, они будут лишние. Попробуем оттуда точечкой подоставать все. будет полуматовый поэтому в принципе если я глянусь там очка ну проливать нормально оно видно не будет мы об этом никому не скажем и будет все дай бог как говорится пронесет да у нас тут у нас тут еще то вроде хватит так ну вроде все вроде бы как все да и смотрится хорошо обычно когда ворс если лезет какой-то ворс что-то некрасивое оно вылазит сразу огонь оставим часик может полтора высохнет зайдем посмотрим будем думать что дальше делаем так, пока тут сохнет, чтобы время зря и типа, терять. Мини-дюза единичка, давление в минимум, подачу вообще настрою еле-еле, факел, само собой, в точку. Мне нужно задуть вокруг буков. Но задуть таким образом, чтобы я потом мог легкими движениями руки и ЖДК смыть. Это сольвентная база, потому что перетирать буду, ну, скорее всего, на сухую, но, возможно, с водой и туда же у меня сейчас что-то попадет, поэтому мне там надо растиком тирануть. ничего так все сохнет вместе совсем сейчас потом покажу что делаем дальше вот, что мы тут наделали тут у нас сухое оселекс 1200 оранжевый подтираем все что у нас вне ямочек само собой в ямочке остается, снаружи обтирается. Мне нужно полностью тут все вытереть. Заодно замотую лак. Красиво получается. Плюс-минус завод. Другого способа сделать хотя бы вот так, да? По красоте, но нету. Иголкой что-то рисовать. Ну, сразу говорю, очко. Очки и тапочки. Нужно даже не пробовать. Потому что уже давно опробовано, проверено, не работает. Все, сейчас вытираем. Заодно ее всю перемотовываем. Давайте глянем, что у нас тут. А тут у нас. Тут все хорошо. Тут все хорошо. То есть никаких царапок. Вот тут надо подтереть, дайте типа, что-то мне чисто визуально, что-то как будто контурнуло, почему я не наливал жира на пластик, чтобы вот это вот что-то не проявилось массово, ну так все нормально, Сориночка. Готово. Сейчас подготовим все. Краска уже у меня сделана. Будем красить. Так, продувочка последняя. копирочка еще раз. И мы готовы к откраске. Краска у нас на водной основе. Подачу сейчас сделаем поменьше. Нам тут сильно не надо. Факел. Тоже сильно большой не нужен. Начнем с маленького. Это сильно мало. Вот. Краска One Step. Поэтому в один проход и припылили. подачу минимум вот туда берем и все красим Все, покраска окончена. Вот теперь точно окончена. Сушка и лакировка. Ну что ж, продолжим. Все высохло, высушено. Эта рамочка вот так получается. Вроде бы все красиво. Два миника. Миллиметровый и 2 тут чистый лак тут матовый лак и глянцевый лак в пропорции один к одному сначала пройду это, наверное все сначала матовым пройду потом отдельно ручечку глянцевой лак двухслойник начинаем как обычно, внутрянки самое сложные. И не пролачить нельзя. И хорошо пролачишь, потечет. Так, дадим. А, тут уже мотовеет. Так он уже и на отлив высыхает. Но все равно дадим минут 5-7 и еще слоечек. Лучше, как говорит Саня, лучше быть мальчиком недодел, чем мальчиком передел. Поэтому чуть-чуть ожидания и продолжим. Можно. Продолжаем. Сейчас постараюсь пролачить вот туда все, все, все, все. четко. И еще есть впритык. И сейчас в глянчик эту закатаем. Красиво. Все, зайдем посмотрим через часок, что у нас получается. Ну что, готово. Глянем. Так, полумат. Красиво. Все уже сухое. Прошло 4 часа. Да. Не глянец, не мат. То есть, ни туда, ни сюда. Красивченко. Красивченко. Ну, не знаю, тут я бы такое еще решил бы, сделал бы себе, допустим, глянцевым или идеально матовым. Ну, Сержо хочет так. Ну, значит, будет так. Тут с есть, блин. Но одно обидно. На этом, на этом блеске нельзя уже ничего... Убирать. Тут все красиво. Буковки читабельные. Только они стали чуть шире, чем завод. Ну, тут я уже бессилен. Все. Теперь что? Ждем. Ждем дядю Сирожу. И что он нам скажет по нашей работе. Посмотрим на его оценку. Так, ну что, закончим. Панель. Приехал дядя Сережа. Дядя Сержа, можно Вашинское мнение, будем мы жить дальше или как вам с этим быть? Ребят, конечно, будет жить дальше. Значит, смотрите, было покрашено, короче, оно было немножко у меня пободрано, и мы покрасили эту тему какой-то резиной. Да? Это была? была резина, да. Это была резина. Ну, компонентная резина. Он мне говорил, не делай этого, резина пошла... Везде, грубо ну, за год, да, за год подралась, поободралась, подобрали такой нереальный цвет, очень круто. И самое главное, это все в, в этом всем движении, знаете, что, что вот это все дрочням будет ехать, ехать, на скорости 350, 370 километров в час. Не, очень круто цвет. А как этот цвет называется? АД-02. АД-02, то есть нет, ну давай ну, э, катал, нормальным может. языком, то есть это у нас э, типа графит, темный графит, э, полуматовый. Темный графит, ну ты выбрал для обычных полумат. людей, полумат. Полумат. Полумат. Полумат. Полумат. То есть там был матовый из того, что мы выбирали, но да. Да, я выбрал Была полумат. просьба, да, то есть чуть в лак добавили. В матовый лак в получили полумат. Ребят, кстати, мы вам еще подснимем темку, когда оно будет уже стоять на месте. Это еще. Ну, э мне тут еще надо будет кое-что позавершать на месте, то есть когда она соберется. Это а что за моментик. Быть. Ну вот ты показал, там там с аринкой. Оно так. не будет видно ну, в салоне. Все, мы не а будем... соберем, не Нет, соберем там машина на будет похимчищена, я ему не дам уже ее. Вот, так. вот. Мы э подснимем еще кусочек и э дядь Вове передадим этот фалик. Он будет в классном качестве, как она вообще смотрится на тачке, на какую-то машину делать, как это будет все сборе. Дядь Вов, спасибо тебе. Спасибо, спасибо тебе, вам. что ты сделал это нам в качестве комплимента за бесплатно. Ребят, не, на самом деле сейчас пойду, отдам 150 баксов. Красавчик. Очень быстро, очень круто. Я доволен.